Всем привет, меня зовут Варти Сар, и сейчас вы не поверите, что произошло. Короче, вы помните того самого Крипера из Лаки Блоков? Так вот, э, я его тогда в предыдущей серии взорвал. Так вот, я его взорвал, и вроде думал, что все с этим крипером закончено. Я решил построить дом. Э ну, небольшой домик, чтобы сложить себе все вещи, э которые я получил из блоков тех. И получается, эти и вещи из блоков пропали, ребята. Да, ребята, они пропали. И чего еще особенно? Пришли какие-то вот эти гребаные криперы и они разрушили! Блин, ребята, они разрушили! Блин, ребята, э -э мой дом. Да, ребята, мне чтобы его восстанавливать. Так еще эти криперы, ребята, они сломали мою ловушку. Да, ребята, я говорил про это, ребята. Они сломали мою ловушку. Да, я построил ловушку, они снова ее взорвали. Так, ребята, аккуратно. Сейчас, а, блин, ребята, как это было больно. Они взорвались и все мои, все мои труды, ребята, взорвались. А как пытался этот разряженный крипер взорвался? Так, ребята, давайте сейчас возьмем этот... Э, мои мечи, э, мои вещи, и давайте немного пожуем хлеба, потому что... Блин, ребята, я хотела тут показать, что у меня также был се тут секретный проход. <св> Черт, ребята! Боже мой! Криперы, откуда они тут? Ребята, и, кстати, еще какой-то мутант, э, гигант, короче, залез на... На этого клипера и взорвался. Черт, возьми, что мне делать, ребята? Эти клиперы, они взрываются очень сильно. И блоков у меня нет еще. И лава разливается. Блин, ребята, что не делать? О, а, черт! Блин, давайте строиться! Блин, ребят, мы умерли. Так, давайте сейчас по-быстрому. Сейчас подстроимся. Тут дом немножечко э, восстановим. Криперы вокруг моего дома шагают. Черт возьми, мои механизмы взорвались, да, ребята. Я его практически не успел достроить из-за этих криперов, потому что они резко пришли сюда. Я пытался э, с голем пополам построил этот дом, от, э, отстроил дом снова. Построил ловушки и. Эти ловушки, они взорвали, черт, возьми эти грёбаные криперы, сломали весь мой механизм, все мои э, мои редстоуны, получается линии, вот все взорвали, получается, все мои механизмы. Еще и лава разлилась, черт возьми. Еще одна проблема. Так, давайте сейчас попробуем пропаркурить. И. А, черт, блин, ребята, я не умею паркурить, честное слово. Так, давайте по-быстрому. А, черт, там крипер! Он, походу, залез. В мой посекай проход, и мой дом гордит. Черт возьми! Так, ребята. Блин, забираем все мои вещи, все мои блоки, все, все, что тут есть, просто забираем, ребята, и валим, мой дом горит, забираем кровать, забираем абсолютно все, что у меня тут есть, забираем... о нет, Крипер, черт возьми, валим из этого дома, так, ребята, я не боюсь, не боюсь, блин, мой дом, Крипер, черт, Фух, ё-моё, давайте сражаться. Получай, крипер, получай, не взрывайся. На, получи, глупые тупицы эти криперы. Они вообще не умеют, вообще нормально меня взрывать. Они просто тупо взрываются на расстоянии на огромные. Хотя, а, о, чёрт, я же говорю, эти криперы, они очень сильно, очень-очень-очень минус в том, что я их не могу, блин, убивать. Они подкрадываются, меня убивают. Мой дом сгорел. Вот за дом они ответят. Мой дом сгорел из-за этих гребаных криперов. Хорошо, что осталось хотя бы мои вещи. Я их сохранил. Э, так, давай получай. Ну где ты этот крипер? Ну, ну где ты этот крипер? Получай! Ты сейчас получишь от меня. Я знаю. Я, короче, научился пользоваться этим крипером. Вот такая защита есть у него. Я мечом этим научился. Короче, вон. На. Я, ребята, научился драться с этим мечом, потому что я не умел. И, кстати, у этого крипера обновились блоки. Помните, тут были блоки шерсти, а теперь тут появились какие-то космические блоки. Я, ребята, и понял, откуда эти клиперы спаунились. Короче, смотрите, тут какая-то была раздача стояла, это какая-то коробка появилась, и из-за нее эти клиперы спаунились. Давайте ее сейчас сломаем киркой, потому что я боюсь, что э, этот клипер снова появится. Так, давайте это сломаем этот механизм, кстати, улёбанный йод. Ну -мо, получай механизм, э, какашка этот механизм, как я опять я выразился довольно немного некрасиво э -э, простите за выражение но все равно это ну я ребята реально я старался делал делал этот чертов дом восстанавливал все дело они по итогу все эти криперы все поломали я там поуду отомстить этим крипером за то что они сделали так давайте раздатчик это тоже выкинем они вообще не нужны э -э, ненужные блоки этот крипер снова появился черт возьми э -э, Эй, ты какашка ты где где ты получай О, Чё, блин? так ребят этот это это, это было плохой ошибкой мой дом вообще окончательно взорвался все взорвалось черт возьми ребята Ну все теперь я ребята остался еще и без дома еще получил дополнительную работу теперь надо эту лаву каким-то образом брать потому что я боюсь что эту лаву потом еще и подожжет весь лес а я не хочу блин ю-моё горю давайте уберем эту лаву окончательно. так к сожалению, сейчас я сгорю, но давайте сейчас попробуем ну, возродиться и попробуем сейчас собрать эти блоки и восстановить немного хотя бы э, вид, сделать более, более, э, более нормальный, чтобы, ребята, э, я смог потом дом поставить э, снова на место. Э, в следующий раз, ребята, я построю, поп попытаюсь вообще дом строить более бронированный, потому что, как вы знаете, из дерева он просто развалился. Так, давайте уберем на самом деле... Сначала соберем все мои вещи, все мои инструменты и вообще все, что тут было. Так. Ну вроде все, печка, верстак, получается. Да, сундук сгорел, черт возьми, из-за этих криперов, либо, либо взорвался а, уже хотя неважно. Мы секреты проход разрушили, а, деревья загорелись. Кстати, надо потушить пожар, потому что если этот пожар дойдет а, до ближайшего, до ближайших. Э, э, до ближайших, получается, местного. Ну.. Получается, для ближайших деревень он просто сожжет их. Поэтому надо их просто убрать, этот пожар. Так. -мо, этот клипер какашка. Так, ну, опять я выразился как немного ни не странно. Давайте его как-нибудь попытаемся. На, получай. На, получай. Стоп. Этот клипер? Ах он... Ребята, это что за магия какая-то? Этот крипер, он умеет лазить по стенам. Он что, получил какие-то сверхспособности? Наверное, может быть, это из-за этих лаки-блоков он получает такие сверхспособности. Так, давайте, ребята, сейчас ä, попытаемся ä, построить где-нибудь подальше дом. Хотя, наверное, не надо строить этот дом рядом, потому что ä, я думаю, что эти криперы снова откуда-то не возьмись заспауниться и просто его сломает этот дом поэтому давайте построим временную базу так давайте где-нибудь ее построим повыше потому что эти криперы конечно же взрываются только высоко а так они не умеют поэтому давайте попытаемся сделать дом на дереве, да ребята на дереве это будет наверное более лучший способ примерно вот здесь так давайте Здесь э, и сделаем, получается, сундук, и сюда э, сложим э, все лаки-блоки. Я их пока не буду открывать, да, почему надо? Этот, сначала надо уничтожить этого гребанного клипера, который уничтожил мой дом, уничтожил мои вообще все мои вещи, уничтожил мою базу, уничтожил все мои механизмы. Вообще, вообще полный, полный, конечно, конь, конь, конец света, можно сказать. У меня начался. Так, давайте теперь этого э, клипера будем ломать. Давайте сломаем первый локи-блок. Что это за локи-блок? И. О, отлично, ребята! У меня выпали как раз те самые нужные блоки, чтобы построить базу. Давайте ее на... так отлично отстроим. Вот так. Давайте тут э, начнем с строительства. Во-первых, сделаем э, пол. Э, конечно, фундамент э, мы не будем делать, потому что э, э, фундамент э, вроде у домика на дереве же нету. Он же на дереве все-таки, и дерево для него как фундамент. Ладно, я что-то немного, немного, немного Так, давайте его как ну так немного вот сделаем, чтобы видно, что это было, что что-то тут есть. Вот так. И вроде все. Так, давайте, ребята, теперь уберем вот этот вот этот столб, потому что наверное и поэтому клиперу клипер сможет по нему залезть. Вообще какая-то фигня у меня получилась, не дом, но давайте, давайте сломаем следующий блок, э, блок, это космический блок, и из него выпадает э, полная фигня, короче, я не знаю, что от него выпадает, потому что я не хочу, блядь, вот эти блоки открывать, давайте с другой стороны откроем, где этих блоков нету, и выпадает на поноже э, так, это отлично, а, что это было? Так, нам выпал, э, получается, какой-то э, опять сундук, и в нем ничего абсолютно нету. Да. Так, давайте выкинем эти э, саженцы. Попробуем еще сломать. Так, нет, э, какие-то кому не нужные вещи. Так, опять какая-то э, Опять какая-то фигня, и снова ничего не, вып... вообще не понять, что выпало. Так, давайте с другой стороны ломать обычные лаки-блоки. О, нет! Он призывает криперов, я так и знал! Эти лаки-блоки умеют призывать криперов. Как вы видите, это крипер. Давайте его замочим окончательно. О, нифига себе, как круто он замочил. Так. все, я больше не буду открывать с этой стороны лаки-блоки. Давайте с другой стороны ломать. О, черт! Я же так и знал, что эти лаки-блоки умеют взрываться. Потому что это... В лаки-блоки наверняка крипера. Ладно, -мо. Так, я же. Черт возьми! Не надо открывать эти лаки-блоки. Кстати, он еще и призвал этот черт дождь. Ладно. Черт! боже! Он призвал какой-то непонятный апокалипсис, что ли? Ой, еще и взрывается все. О боже. Он призвал какого-то непонятного скелета мутанта. И, и где он? Он на лошаде катается, получай, я тебе сейчас замочу, я на самом деле не профессионал, вообще стрелять не умею из лука, поэтому на. Конечно, этот лук полная фигня, как и меч, потому что он хоть и что-то делает, но он все равно, не, я не могу попасть в этого, э, этого наездника на скелете, и он, кстати, еще и умеет взрываться, взрывать меня. Так, кстати, у него, по-моему, такой же меч, какой у меня черт возьми боже мой как его попасть Не могу короче давайте спрячусь под э, ногами крипера и кстати тут снова космические блоки меч отлично давайте получим такой меч это какой-то кристальный меч тысяч плюс тысячный урон и кстати он на один, один раз то есть по сути это стеклянный меч на один урон его можно э, один раз его использовать против этого наездника, поэтому я, ребята, его на всякий случай оставлю. Выкинем вот эти всякие никому не нужные блоки, потому что я думаю, что они не пригодятся, как и э, все остальное, что э, тут есть из этих блоков, которые я тут подбираю случайно. Так, опа, смотрите, тут есть какой-то нагрудник, и он, кстати, тоже космический, и я выгляжу довольно как-то немного необычно. Так, давайте еще поломаем лаки-блоки. О, чёрт. Так, давайте каким-нибудь образом... Фух, ребята, я вообще кое-как, кое-как я испугался. Я тут посмотрел, тут написано запись, посмотри наверх. Я посмотрел наверх. И, кстати, я Криперу разрубил ему заднюю часть. И, кстати, там тоже какие-то лаки-блоки есть. И, по-моему, это какие-то изумрудные лаки-блоки или... Или и радужные токи, или и разноцветные. Короче, неважно. Самое главное это уничтожить самого клипера. О, черт! Давайте строимся О, боже. Фух, я кое-как успел. Давайте покушаем карто euh, немного картофеля и. Я еще какой-то лаки-блок, кажется, огромный заспаунился. И он тоже сломался. И... Ой, ё-моё, боже мой. Тут есть еще лаки-блоки, давайте их поломаем. Черт, возьми! Это плохая, плохая, плохая, плохой житель. Ой, точнее, ведьма. Боже мой, она сама себя убила. И какой-то непонятный меч. Он тоже ерунда полная. Давайте, давайте каким-нибудь образом попытаемся сейчас... Немного восстановить себе ХП, потому что э, я боюсь, что если я сейчас не восстановлю ХП, то будет полный конец э, света. Так, давайте сейчас пропишем э, немного... Э, не, пропишем э, погоду хорошую, потому что я думаю, что лучше, э, лучше, чтобы эта погода плохая прошла быстрее. Так. Опа! черт, возьми! Вещи пропали! Что это было? Меня откинуло прямо на несколько метров от локиблоков. Так, ну нафиг, я знаю эти локиблоки. И, кстати, этот большой локиблок тоже горит. ё мне немного подлагивает Майнкрафт, потому что из-за этих гребаных хриперов их очень стало много в Майнкрафте. И, кстати, это тоже тупица горит. Эй, ты наездник тупой, э, ты сейчас сгоришь. На, получай, я тебе сейчас замочу. На, получай! Я его сейчас должен победить, эту лошадь, на которой он катается, и тогда наездник упадет и наверняка разбьется. Так, ю мое, из-за лаков я не могу. Опа, он потерял супер силы. Ах ты тупица, ну и что, теперь думаешь, меня убьешь, да? Ах ты, он меня замочить хотел. Ё-моё, он стреляет супер, супер фаерболами, что ли? Какой он сильный. У меня как раз есть меч, давайте его просто замочим. Так, один раз, получай, получай леща. Фух, ребята, отлично, я его уничтожил. Все, все, я избавился от этого глебаного скелета, скелета мутанта или как его там называют. Что? Что? Что он говорит? О, я он какое-то плохое слово говорит. А, -а, -а чёрт! Я так и знал, что эти лаки-блоки таят опасность. Меня просто откинуло прям, прям я даже не видел ничего. Просто какая-то пустота меня, просто меня глушила и куда-то улетел. Это зомби-гигант! Так, давайте его просто так будем в него стрелять. Вообще, откуда у Крипера зомби-мутант? Видимо, они заодно вместе с друзьями, в друзьях, видимо, как, как, как я понимаю. И из-за этого они вместе с дружат поэтому получай зомби опа алмазы так давайте эти алмазы сберем потом скрафтим себе полезные вещи так ю моё эти головы выпадают еще ю моё надо все это выкинуть Получайте цыплята на самом деле на самом деле я у меня к сожалению нету ничего и ни семян ничего о кролики хотя нет кролики бесполезные. я думал собачка есть какой-то э, герои какие-то непонятные так о локи блоки о нет лава получай получай лава нет черт возьми так может броня меня спасет сейчас я смогу вылезти и э, да ребята меня броня спасла если бы броня не спасла бы меня я бы умер так давайте бы быстрее воду фух ребята так отлично я смог э, смог э, сбежать избежать эту ловушку вообще тупая она, на самом деле ловушка и, и, и тоже написано, посмотри наверх О, динамит, давайте возьмем этот динамит он как раз выпадает из этих блоков, И его можно использовать против этого крипера и взорвать его Ой, житель, Ой, привет, житель, я не хотел тебя, конечно, тоже бить О, черт, опять вода, нет, слава богу, это не вода Он призвал опять этого крипера Ребят, я так и знал, что он призывает этих криперов о, слава богу, я убил этого, а, этого заряженного крипера. И мне кажется, он выпал сверху. Да, ребята, по-моему, он сверху, сверху, выпал сверху или, может быть, нет. Так, давайте с, уже с этого момента будем забираться более выше, потому что я думаю, что лучше, наверное, уже начинать его с башки и победить этого босса, который находится у него прямо на, на нем. Так, офигеть, он опять призвал этого крипера. Я испугался просто этого крипера. А он куда-то пропал, да, ребята, он пропал куда-то. Этот крипер. А, кстати, долгий. Собаку, да, да, собаку надо еще. Ам... Странная, короче, собака, она почему-то не дружелюбная. Видимо, она а, напугана, наверное, из за меня, потому что я очень странно, страшно выгляжу, на самом деле, как я понимаю. Так, давайте все-таки залезем наверх. Стоп, этот крипер дружелюбный. Не, на самом деле, не доверяю этим криперам, потому что эти криперы всегда, вся... всегда таят опасности, всегда они очень злые и плохие. Они всегда хотят убить меня, поэтому давайте уберем эту лаву, чтобы она не наливалась мне на голову, не залила меня, не затопила, и продолжим ломать лаки-блоки. И, кстати, из этих появились новые лаки-блоки, ТНТ лаки-блоки. О! Появился какой-то непонятный э, домик. О, прикольно, ребята, смотрите, я могу смотреть э, смотреть э, на, на, на свой бывший дом на бывший, на бывшие получается, дом, который взорвал, конечно, этот гребаный Крипер. На, получаете, получает зомби-гигант. По нему можно, видимо, ударить его по ногам, и я его уничтожу, и что-то заспаунилось. Смотрите, ребята. Ладно, давайте продолжим ломать эти лаки-блоки. Может быть, я выберусь. Э -э так, опять какая-то фигня выпала. Еще 9, десять, восемь, 7. А, ребята, это походу сейчас упадет динамитный. Апокалипсис начнется. Прячемся, ребята. О, боже. Стоп, чё? Чего, блин, ребята? Крипер взорвался? йо моё ребята, у меня залагал Майнкрафт, и я уничтожу половину Крипера. Нет, на самом деле это хорошо, но только у меня Майнкрафт супер-супер залагал, ребята. Я не знаю, что мне делать. Давайте сейчас подождем немножечко, когда этот, когда этот апокалипсис закончится. Но ну, я взорвал этого крипера наконец-то. Офигеть, вы посмотрите, все блоки разлетелись, лава потекла. Вообще полный апокалипсис начался. Так, давайте сейчас я подожду в немного, немного времени, когда этот апокалипсис стихнет. Вроде, ребята, прошел весь пожар. Вы не поверите, что тут произошло. Везде какие-то руины, везде разрушено, везде вот эти э, остались вот пенечки, можно сказать, э, остались от деревьев. И, конечно же, слава богу, я уничтожил этого гребаного крипера, ему половину туловища. И, конечно же, полностью уничтожил ему ноги. Да, у него больше нету ног, и он больше не может стоять и, конечно же, конечно же, э, раздавить мой дом. И, кстати, ребята, вы не поверите, но мои вещи выжили. Э, точнее, остав... ну, точнее, э, сохранились. Но, ребята, все равно. Хорошо, что они остались. И. Так, давайте попробуем открыть сундук. Да, ребята, все мои вещи сохранились. Так, возьмем булыжник. Э, Какой-то. Э, короче, фигня. Э, и, кстати, дождь э, на пользу, потому что он сможет потушить э, пожар, который еще был не потушен. И, кстати, тут еще лава осталась. Давайте ее тоже уберем, потому что я боюсь, что эта лава, которая разлилась, она еще и устроит снова этот пожар. И поэтому мне придется снова, все снова и снова э, начинать. Блин, эта лава не убирается никак так, давайте ее попробуем вот таким э, способом убрать. Так, аккуратно. Совсем аккуратно надо все это делать. Ну, чтобы посмотрите, какие дырки остались. Какие, какие блин, трещины. Так, давайте его попробуем лаву убрать с помощью вот такого, таким э, способом. Так, давайте вот так. И э, вот так. Все, на, получай лава. Э, хотела так получить. Вот и получила. Так, отлично. Пока лава э, стекает, мы можем убрать э, э, блоки. И, кстати, залезть э, все выше и выше на эту бошку. Потому что нам нужно за эту серию пробраться на голову этого крипера. И, конечно же, ее взорвать изнутри. Потому что ТНТ остался. Конечно, у меня нету. Э, нету э, зажигалки. Но я думаю, что она выпадет из лаки-блоков. И, кстати, кроме ТНТ локи-блоков, появились какие-то новые лаки -блоки, Ну, точнее, кроме космических лаки-блоков и ТНТ, появился еще какой-то новый лаки-блок. Кстати, это. И это, кстати, не вот этот радужный, а вот он радужный, видите, он переливается. Наверное, из него что-то выпадет, либо хорошее, либо плохое, и... Ё-моё, она упала, и, кстати, началась какой-то опять апокалипсис, и что-то заспаунилось. Так, отлично, давайте залезем на, не... на эту, на эту, получается, на этот колодец, как я понял, он создался тут. Давайте кинем монетку, хоть мы выиграли, мы... было это правильно, чё? И, блин, какая-то фигня выпала. Да, блин, ё-моё, мне не нужна эта алмазная броня. Я думаю, выпадут какие-то полезные блоки. Ой, нет, розовая шерсть. Глупые, глупые блоки. Тупые, на самом деле, эти блоки, на самом деле. Поэтому давайте еще сломаем эти лаки-блоки. Э, Чё это было, ребята? Он взорвался. Я так и знала, что это крипер-блоки. Какой-то, какой-то непонятный моб заспаунился. Он меня ударил и... Да, блин, ё-моё, ребята. Кстати, мне повезло, я выжил. Так, мне выпала эта розовая шерсть. Давайте попробуем сейчас вылезти из этой ямы. Блин, ребята, вы посмотрите, какие трещины. Я прямо в одну из трещин упал от этого, получается, взрыва. Так, давайте сейчас попробуем выбраться с помощью... С помощью вот такого способа так все мы выбрались наконец-то ё-моё блин этот какой-то боб это по моему бабу да это был боб э -э, злой боб или какой-то новый моб так заберем а, получается розовую шерсть и выкинем вот эту рыбу фугу и прочее прочее никому не нужная фигня короче э -э, которая выпала из этого э -э, из этого лаки блока этот боб, кстати, этот боб или моб, короче, неважно, этот зомби. Э, видимо, захватил тот э, мой и мое место. Поэтому давайте копаться снова с другой стороны. Э, будем лазить через раз, через, получается, э, ту часть, которая осталась от Крипера. Э, ту часть, э, туловища, которая была не взорвана до конца. Так. Я не буду открывать эти лаки-блоки, потому что я знаю, что из этих лаки-блоков, как всегда, выпадет какой-нибудь динамит. Конечно, это будет на пользу, но он взорвётся и меня... А! Этот огромный, ребята, Крипер меня убил! Ну все, ребята, этого крипера пора уничтожить. Я думаю, что пора его на нафиг, э нафиг скинуть и взорвать. Так, давайте, конечно, в конце будем взрывать, но я, ребята, думаю, надо за эту серию уничтожить этого крипера, потому что я боюсь, что если я не закончу эту серию, то... Крипер снова, снова Встановится И снова начнет апокалипсис А я не могу его победить Потому что он довольно сильный Давайте, ребята, делать все очень аккуратно Потому что, как вы видите вот прям Я там встал и меня уже взорвали Так, Боб, я знаю тебя Привет, Боб Ты такой дружелюбный Фух, слава богу, я его выкинул Короче, я его выкинул И, и он куда-то упал в эту расщелину ну, В эту яму так, надо очень аккуратно, получается, подбираться к этим логиблокам. Золотое яблоко. Так, давайте его скушаем, потому что он дает довольно большое количество жизней дополнительных. Да, у меня теперь довольно большое количество жизней. Так, давайте я сейчас попробуем выбраться так еще одно золотое яблоко мы его оставим в инвентаре инвентаре точнее так давайте скинем лишние блоки например вот это вот это вот это получается вот это вот это вот это. Вот это, вот это, получается, вот это и вот это. Потому что они, в принципе, никому не нужны. И, в принципе, ничего э, полезного они не несут. И вот эти, получается, никому не нужные мотыги. На самом деле, они мне, в принципе, сейчас не требуются. Да и вообще, эти вещи из лаки-блоков пропадают. А вот в чем минус. О, яблоки. Давайте их тоже соберем, потому что они наверняка... Наверняка э, закончится у меня э, хлебушек и прочая вся фигня. Черт, возьми! он заспаунил какую-то фигню, короче, и меня чуть не за. О нет! Криперы и прочая фигня выпала. Так, получайте, получай, получай. У меня есть супер лаки блоковый меч. А, получай! О, ребята, я, кажется, каким-то образом сделал так, чтобы эти криперы не смогли. Черт, возьми! Они все равно меня дамажат! Получай! Вот черт я умр. Ё-моё! кошмар. Так, надо опасаться этого Боба, который э, здесь, потому что он все-таки э, наверняка наверняка тоже на меня разозлился. Я ведь его скинул в ту вот в эту яму, и теперь он наверняка злой и может меня тоже мечом с одного удара побить. Так, давайте э, попробуем сейчас аккуратно вылезти из этого кошмара и пробраться э, выше, чтобы убить этого грёбаного крипера. Криперов вообще. Он, он не просто, он, они просто упали и смотрите, они вылезли. Кстати, они все большие. Помните предыдущие серии? Там был только один э, примерно вот такого роста, и все остальные были огромные. А теперь они вообще все огромные и громадные. О, туп, тупица, давай влазь. О, черт! Я не подумал, что кстати, это взрывается. Так, так, мы скидываем этих. Черт, они какие-то очень сильно, они какие-то очень сильно умные. Так, Да зачем он воду налил? А, получай. О, ребята, мне мир нормальный стал резко. О, все нормально. Юмаюа! Так, что нам делать? Так, ребята, давайте... Ё-моё, э ребята, я так долго пытаюсь уничтожить этого крипера, что у меня реально, реально лагает настолько сильно, что просто, просто может Майнкрафт вылететь. Так, э давайте по, по, этой, по, этой, э по этому течению подним поднимемся наверх и сделаем решающий шаг в э окончательно этого крипера. Надеюсь, он взорвется, надеюсь, этот динамит... Потому что криперы наверняка могут взрываться, Хотя я не уверен, что с этим крипером он взорвется. Но давайте сейчас рискнем. ё -моё. Там стоп. Крипер. О, блин, ребята. Этот крипер, кажется, упал вниз. Так, давайте. Давайте его попробуем. Э, попробуем ему э, скинуть ДНД. Так, а как он? Черт, возьми. Как, как можно? О! Это была ошибка. Этот крипер дружелюбный. Так, давайте поставим ТНТ и свалим, свалим немного. Черт! Не, не, не, не. Фух! Динамит взорвался. Блин, ребят, мне повезло. Я залез в эту, э, в эту, упал в эту дырку и меня это спасло. И этот крипер восстановился. Чё, блин? Стоп. Ребята, кажется, этот крипер стал дружелюбным походу, или может быть это он стал каким-то статуей, короче, и он тебе бесполезный, да, фу, слава богу, хотя бы одного крипера я смог спасти, э -э, точнее, не спасти, а смог его перевести в хорошую сторону, э -э, в дружелюбную, и он тебя больше-менее не, не убивает, потому что, как вы помните, помните, меня то ли Скинул, короче, короче, зомби с луком. Либо какой-то непонятный еще один моб. И меня просто э, унич этим, этим э, уничтожило. А теперь Криперы, они довольно какой-то стал дружелюбный. И меня больше не убивает. Ладно. Э, если он меня не хочет убивать больше. Значит, ребята, давайте будем дальше подниматься. Будем все выше и выше. О, стоп! А это что выпало? Это из него выпало? Какой-то... Э, короче короче не какой-то непонятный блок и из него что-то выпадает Ой, фух слава богу что я открывал на этом э, на этой э, на этом расстоянии упа чё за фигня она что-то дает так давайте попробуем сейчас о нет ребята он что-то реально дает и кстати клипер какой-то упал давайте его тоже убьем стоп он опять залез черт возьми чем мне делать так ⁇ -мо ⁇ какой-то зомби, зомби с огромным, громадным мечом. И... ⁇ -мо ⁇ он меня хочет убить. И еще причем уничтожить, реально, с таким мечом. Мне реально страшно. И, кстати, серия подходит к концу. Наверное, я не смогу его убить в этой серии. Кстати, еще один крипер. Эй, крипер. Кстати, он тоже дружелюбный, что ли? Ай! Ловушка! Или... А! Нет. Реально недружелюбный. Ну все, ребята, я реально разозлился, Давайте его реально убьем. О, кстати, еще один меч выпал. Так, давайте его реально начнем уничтожать, этого хрипера и вообще он о, как полный, полная какашка. Кстати, мне выпал какой-то разноцветный меч. Ребята, что мне делать теперь? Этот зомби теперь гуляет вокруг, вокруг спауна, и я думаю, что давайте его каким-то образом отгоним куда-нибудь подальше. Эй, зомби, тупица, или как там тебя называют, короче, подойди ко мне, и ты попадешь в супер-супер-ловушку, супер-классную ловушку, и ты будешь крутым, короче. Эй, подойди ко мне, короче. Эй, зомби, подойди ко мне, короче. И Я тебе сейчас супер ловушку посажу. И ты будешь там жить, короче, развлекаться, или как там тебя называют? О, меч выпал! Круто! Стоп! А! Лови! Прыгай сюда! Прыгай сюда! Отлично, ребята! Все этот тупо застрял в моей ловушке. Самое главное туда не упасть. И давайте открывать время, открывать эти блоки. Это, походу он выпал из криперов. Так. Крипер выпал! Стоп! Это был хороший крипер! Я зачем его ударил? Вот, тупица я. Так, опять выпал какой-то непонятный меч. Точнее, короче, фигня, короче, выпала. И, кстати, этот Боб застрял теперь в мои ловушки. Эй, тупица, Боб, теперь ты в мои ловушки будешь затроллен теперь мною. Ха-ха-ха. Так, давайте теперь будем выбираться наверх. Думаю, что через несколько, через несколько мгновений мы заберемся наверх и убьем наконец-то этого гребаного босса, босса, который долгое количество, много большее количество времени пытался меня убить. И, кстати, тут есть лестница. Давайте на ней заберемся наверх. Очень прикольно. и... Какой-то невидимый меня убил! О, он появился! Получай! Падай! Это какой-то... Биг э, Крипер, кстати. Биг Крипер. Получай, Биг Крипер. Это какой-то Биг Крипер. Он, кстати, тупой. Так, Черт, возьми, как мне вылезти? Так, давайте попробуем его сейчас аккуратно... Аккуратно, аккуратно свалить, э, спуститься, короче. И попытаться поставить под себя блоки и каким-то образом выжить. О, этот крипер, кстати, умер. Смотрите, он там что-то... Он что, с кем-то подрался, что ли? Или падал, видимо, постоянно. Видимо, он такой тупица был. Хотя все, наверное, криперы тупицы. Нет, этот крипер, он все таки живой. Он ага, он тупой, видимо. Чё, блин? Они сами у уничтожились? Видимо, они испугались меня, да, ребята? Так, вот сейчас мы поставили блок. И спрыгнем его вниз. В воду. Бац! Стоп. «Может быть, этот Боб мне помог?» Нет, наверное, этот Боб не помог. Это, видимо, сами криперы сами уничтожились. И мне опять выпали эти блоки. И давайте снова откроем этот лаки блок Мы Ведь мы уничтожили биг крипера. Это большой крипер. Опять лопата, лопата выпала. Черт откроем. И. Ну, в принципе, в принципе, в принципе, кроме лопаты, тут ничего не выпало. Больше ничего нормального не выпало. Это, наверное, лопата, да, или. Не знаю, короче, что это такое, но. Да, это, ребята, реально лома... лопата с крутым зачарованием. Ну что ж, ребята, давайте сейчас залезем на эту бошку крипера, ее все закроем ТНТ. И, кстати, не знаю, что мне делать с этим крипером. Напишите в комментариях, что мне делать с этим добрым крипером. Он, кажется, стал добрым, потому что, видимо, и меня испугался. Хотя все эти криперы испугались и самоуничтожились, кроме одного. И этот крипер, кстати, там остался. Да, это биг криперы. Ой, и... Там осталось целых два крипера, и мне повезло, что я упал в воду. Блин, ребята, что мне делать с этими двумя клиперами? Думаю, что давайте э, попробуем их сейчас взорвать просто, э, поставим тнт и э, найдем зажигалку. Я даже зажигалку не буду взрывать, я просто э, дождусь, когда этот, э, э, этот Тнт-підъжд подожжется. тся. Э, ⁇ моё блин. От, э, эти клиперы, походу, каким-то образом имеют доступ, доступ управлять этой погодой. Грязный. Грязный крипер. Вот ты, э, на самом деле, самый ужасный в мире. В мире крипер. Получай. Ты будешь э, мертв. Получай. Давайте его будем вечно скидывать, пока он получает, будет получать уроны. И... Чё? Он реально умер? Ребята, он реально умер. Кажется. Ё-моё, этот крипер. Так. Ладно, ребят, скажите, этот клипер упал, либо, может быть, залез наверх. Поэтому давайте, э -э, давайте попробуем, давайте тут застроимся уже, будем строить огромную ТНТ-стенку. Она будет по очереди поэтапно -по взрываться. И тут, кстати, эмиральдовые блоки, давайте поломаем. -мо! моё я это сделал, опять заспаунилась какая-то фигня, и, наверное, клиперам там хорошо. Хотя, может быть, и нехорошо, может быть, и не застрелили в блоках, и сейчас там умирают. Так, давайте для этого построим снова стенку, застроимся даже повыше, и... О, ребята, он, скажи, получил какой то дополнительный защиту, и... Ё-моё, блин, ребята, он опять меня убил. Чёрт возьми, что мне делать, ребята? Так, ладно, давайте попробуем сейчас стрелять э, в этот, э, в этот НТшку, чтобы взорвать, наконец-то. Так... Ну, хотя бы что-нибудь выпадет, э, тнтшка какая-нибудь, или, может быть, что-нибудь полезное выпадет из этого э, тупого лука. Ну, давай, стреляй, стреляй в этого крипера, ну, давай, О, отлично, мы попали, давай, давай, давай, взрывайся, иди, ё -моё! получай, стоп, чё, блин, Ох, они засранцы, черт возьми. Ладно, ребята, э, на этой минуте мне придется заканчивать, потому что я не знаю, что делать с этими двумя криперами, короче, которые находятся наверху. наверху э, видимо, остался один клипер, и, видимо, он опять призовет этих маленьких криперов, короче, и заставит построить снова этого огромного крипера, можно сказать, мутанта, и снова начнется вот эта вот эта фигня, которая происходила в этой серии. Хотя с другой стороны, наверное, наверное, он остался один, поэтому я попробую его уничтожить. И, черт возьми, за него начался, начался какой-то опять апокалипсис. Ну ладно, всем спасибо за просмотр, всем пока, ребята. Это был Вартисар, и это было видео Вартисара. Всем спасибо за просмотр, что посмотрели этот ролик, всем пока.